И в данный момент прикованы к постели, это парализованные с рассеянным склерозом, это парализованные на фоне тяжелейших протекающих заболеваний и так далее. Вот то, что я сказал, я сказал для вас. Именно это и может помочь вам избавиться от данных заболеваний. Я говорю это серьезно, вот таким образом молитесь, когда ничего не, ничего не помогает. Но не молитесь к Богу, обращайтесь к своей душе.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 понимание вещей это новая внутренняя духовность к ней нужно стремиться если вы болеете только она имеет вот такую мощную силу помочь нам справиться со всеми болезнями иначе мы становимся как безумные вредные хомячки которые злятся на весь мир которые не хотят есть которые ударяются лбом об банку которые там орут откусывают себе ноги там рвут на себе шерсть и не могут никак понять почему бог их не слышит потому что они злые понимаете а если если бы они были добрые, игрались бы с листочками, то тогда божественная рука влезла бы в банку и позволила бы им выйти и играться, бегая по руке и так далее. И это наблюдательное существо давало бы им лучший корм и помогало бы им расширять эту баночку и так далее. Мы приблизительно в таком же мире живем. Мы хомяки, находящиеся в банке, на которые смотрит бесконечная благость в виде бесконечной божественной энергии.